На пороге каляда, Лютый холод — не беда. Двери шире отворите И скорее нас впустите. Будем мы калядовать И добра вам всем желать. Кто живет под этим кровом, Будут пусть всегда здоровы, И счастливы, и богаты, И теплом любви объяты. Божьей вам желаем ласки, в душах мира и согласия. Радость пусть войдет в ваш дом. Поздравляем с Рождеством! Вы же нас не отпускайте, самым вкусным угощайте. Будет сыт пусть наш живот, вам же, Господа щедрот!